Итак, открываем рф паспорт на любой странице от 4 до 19. Внизу каждой страницы видим данное изображение. Присматриваемся и обращаем внимание на 4 элемента. Нижний из них явно из ряда вон выходящий, потому что три других символизируют 6, 6, 6. Посмотрели, повтыкали и задаемся вопросом «какого хрена?». Присматриваемся на центральное кольцо этого же изображения и видим Ураборуса, свернувшегося в кольцо змея, кусающего себя за хвост. Дескать, грешная наша земля сделалась окончательным достоянием и царством дьявола. Посмотрели, повтыкали и задаемся тем же вопросом. Какого хрена? Внутри этого змея, как в огненном озере, изображена мандорла неопалимой купины. Символ того, что шестая часть земли с названием Русь завоевана и находится в оккупации темных сил зла. Посмотрели, повтыкали и вопросом задаемся прежним. Какого хрена? С четырех сторон змея, как видно на паспорте, окружают четыре короны бафомита, из которых струится пламя. Посмотрели, повтыкали, вопрос тот же – какого хрена? Обращаем внимание на тот самый лишний элемент трех шестерок. Видим элемент масонской символики – кадуцей. Посмотрели, повтыкали и задаемся все тем же вопросом. Какого хрена? Обращаем внимание на любой элемент, символизирующий шестерку. И видим в нем буквы L, O и B. Стилизованное слово «лоб». Посмотрели, повтыкали, вопросом задаемся предыдущим. Какого хрена? По бокам данных страниц обращаем внимание на слово «Россия», заключенное в «шестерке». В иудаизме 666 в том числе означает «пленение». Посмотрели, повтыкали и задаемся минувшим вопросом. Какого хрена? Смотрим на любую страницу в область чуть выше центра и приглядевшись видим изображение Бафомита сатанинского и масонского символа. Посмотрели, повтыкали и задаемся уже предсказуемым вопросом – какого хрена? Достаточно с паспортом, смотрим на штрих-код ИНН налогоплательщика. Как известно, в штрих-коде каждая линия или несколько, их толщина имеет свой номер. Обращаем внимание на ничем не обозначенные линии, так называемые разделительные. К этим линиям относится цифра 6. Посмотрели, повтыкали и задаемся банальным вопросом «какого хрена?». В поисках ответа на вопрос «какого хрена?» обращаемся к Библии.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 Ошибочно полагать, что речь о начертании – это чипизация, это не так, это штрих-код, лазерная татуировка на кожу человека, которая не видна человеческому глазу, но распознается сканером. Как известно, в России и не только на смену бумажным паспортам готовится универсальная электронная карта УЭК. Фотографии при оформлении этих карт будут делать на месте. Исключительно специальной фотокамерой со встроенным лазером. Все фотографии на ОЭК будут делаться на камеру одной и той же фирмы, изготовленной специально для начертания штрих-кода на лоб в момент фотографирования. Удобный, быстрый, тихий и безболезненный метод пропечатки населения. Итак, открываем рф паспорт и смотрим на его печать. Посмотрели, отложили, далеко не убираем и прописываем в поисковике ГОСТ Р-51511-2001. Это ГОСТ гербовой печати РФ. Ключевое, что нам надо, это как выглядит эта печать, ее описание. Пункт 3 и 2. Минимальный диаметр клише печати с воспроизведением государственного герба Российской Федерации 40 мм. Максимальный диаметр 50 мм. Не ленимся, берем линейку и меряем печать в паспорте. Диаметр печати 30-31 мм, проверяйте. То есть она не в пределах минимально допустимых 40 мм. Далее по ГОСТу после герба идет ИНН. Смотрим на паспорт, ИНН нету. После ИНН идет ОГРН. Смотрим на паспорт, нету. Касаемо ИНН и ОГРН смотрим пункты 3.4 и 3.5. На печати есть только некий код подразделения той конторы, которая выдала этот аусвайс. И рядом стоит подпись, непонятно кого. Нет даже элементарной расшифровки, фио подписанта. Кто подписал? Уборщица этой конторы, миньечица там чья-то, какая должность подписанта, непонятно. И самое главное, все это противоречит ГОСТу печати. О чем это говорит? Что фирма РФ выдает своим сотрудникам липовые, недействительные документы. Немного отвлекаясь от темы печати, несколько моментов для тех, кто не знает, что РФ это никакое не государство, а банальная контора. Зайдите на сайт upic.de, нажмите upic.search.dunds. Первое поле введите 53 12 98 725, нажмите Enter и вы увидите данные правительства РФ. Все стандартно, как для всех фирм. Сайт Пик является реестом юридических лиц. Страна Великобритания, город Лондон. Здесь зарегистрировано не только правительство, а все органы власти РФ. Второй момент. Снова открываем паспорт, смотрим на ФИО и видим, что они прописаны заглавными буквами. Существует международная договоренность именовать за главными буквами грузы, фирмы и юридические лица. В коммерческих документах, договорных или при регистрации какой-либо фирмы человека записывают за главными буквами, то есть мы все сотрудники фирмы РФ. И третий момент. Любой юрист может подтвердить, что если ОГРН начинается с единицы, это обычные коммерческие фирмы МВД, ФСБ, Пенсионный фонд. ФНС и прочие начинаются именно с единицы. Вот это начальный толчок к размышлению для тех, кто не знает, что РФ это фирма. Возвращаемся к печати. Зачем фирма РФ подставляет своих же сотрудников, то есть всех нас, намеренно делая документы фальшивыми? Ответ прост, потому что преступники всегда стараются замести и скрыть свои следы. А всех нас они подставляют. Простых граждан это еще полбеды, а вот разных служащих фирмы РФ... Прокуроров, судей, судебных приставов, полицаев. У всех госструктур в печати есть какое-то отклонение от ГОСТа. Вот с ними уже ситуация по печальней, их жестко подставили. Пока они используются, доколе нужны, а когда все зайдет слишком далеко, все станет очевидно. Когда народ начнет массово приходить в себя и поймет, что СССР никуда не делся, он до де юра существует. Это единственное законное государство, это единственный способ выжить и быть человеком при этом что на территории СССР незаконно разместилась контора «Российская Федерация», что с 91 -го года мы жили в какой-то иллюзии, в мороке, с пеленой на глазах, тогда управленцы этой конторы, к сожалению, исчезнут, им есть куда. А вот низшие ее сотрудники будут нести последствия, потому что Конституция СССР никуда не девалась. И статья 64 УК РСФСР соответственно тоже. Давайте ее почитаем.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 Оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества. Пункт «Б» освобождается от уголовной ответственности гражданина СССР, завербованной иностранной разведкой для проведения враждебной деятельности против СССР, если он во исполнение полученного преступного задания никаких действий не совершил и добровольно заявил органам власти о своей связи с иностранной разведкой. Вот как-то так, а у сотрудников фирмы РФ окажется, что элементарно были фальшивые документы – они не относятся ни к СССР, ни к РФ, то есть какие-то непонятные личности на территории СССР, действующие против СССР. Опереться будет не на что, влипнут по полной. Конечно, это не значит, что всю страну пересажают, перестреляют. Это был морок, мы были зомбированы. К таким людям относится пункт «Б» выше зачитанной статьи. Но к ярым адептам РФ, которые отстаивают ее интересы, которые совершают преступления с точки зрения Конституции СССР, пункт «Б» не относится, они подпадают под пункт «А». Либо лишение свободы от 10 до 15 с конфискацией имущества, либо смертная казнь с конфискацией имущества. Вспомните Нюрнбергский процесс, где судили руководителей гитлеровской Германии после войны. Будет аналогично. И на это таких людей умышленно подставила фирма Российская Федерация. Но время одуматься еще есть. СССР восстанавливается, восстанавливаются органы власти по всей стране. Определяйтесь, кто вы есть, иначе будет поздно. Влипните по полной.